Не зря на то-то, -то, на то-то, -то, на то-то, такое-то -то, негодяй. Сорвал! Негодный! Красный нити, сорвал. Негодник не пришел! Слушай, сорвал тем самым заседание! Сорвал-то кто? Я... Сорвал-то это заседание сам президиум. Что? Не срывайте это заседание, а они от отложили на другую дом. Ну не явился адвокат. Ну и проводите заседание президиум без него. Здравствуй, коллега. Федоров. Здравствуй, коллега. Коллега. Здравствуйте, друзья. Снова мы. И мы, в продолжение предыдущего ролика, следующая тема. Неуважение к суду за срыв заседания президиума, ну, регионального президиума суда. Один наш знакомый адвокат, не будем называть его фамилию, не так давно пострадал э, от дисциплинарной, так называемой, практики. Один мой друг. Но мой друг, художник и поэт, и так далее. Пострадал... Так заключение комиссии было, нарушил статью 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, в которой говорится, что адвокат должен соблюдать строго и неукоснительного нормы процессуального законодательства, процессуального законодательства, того, чего или иного, в первую очередь. Тоже должен относиться с уважением к суду и участникам того иного процесса. Да? Вот, в принципе, все. Этот адвокат пострадал именно за, за, а вот. То есть, получается, диспозиция это статьи 12, она э, она предусматривает и за нарушение, нарушение процессуального законодательства, угу. и, ну, ОПК, ОПК, ОПК и, и за неуважение к суду и другим участникам, угу. и третий, и что то А два. вот все это третье есть, неуважение к другим участникам. А, к суду и другим участникам, это два в, в одном. Заключение комиссии очень такое ветееватое, такое скользкое, там непонятно. В общем, придраться к тому, что он нарушил народ, рациональный, просто невозможно. В общем, как-то вроде вот за уж подтянули к тому, что не уважил не он Верховный суд региона. Понимаешь, да? Угу. Высшую судебную станцию. То есть вроде за закон вроде и не нарушил. А теперь давай к обстоятельствам. На энное дату было назначено заседание Президиума суда. Президиума угу. областного суда. Эмный адвокат был уведомлен заказным письмом под роспись о дате этого судебного заседания. Президиум. Президиума. Президиума. Этот адвокат собирал материалы по делу, участвовал исключительно в кассационной инстанции, только ни в первой, ни в апелляционной он не участвовал, и на следствии уж тем более. Знакомился с материалами дела, составлял кассационную жалобу и направил ее сначала в региональный президиум, где получил отворот-поворот, и затем в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. Судья которой возбудил кассационное производство и направил его для рассмотрения в региональный президиум, а в президиум регионального суда. То есть в станцию, да, сути. для рассмотрения по существу. Ну не по существу, а скорее жалоба. В касационном порядке. Итак, этот адвокат... А теперь давай к нормам вернемся, в ПК. Вот к процессуальным нормам. Статья 12, как раз, кодекса нашего нарушения, который угу. предусматривает ответственность. Сказано, что участники судебного разбирательства, такие как осужденные, оправданные, их законные представители там, их представители и прочие ССР, гражданские ССР, гражданские ответчики, а также их защитники и так далее. Могут, <сл usc> могут, а также та их родители. Внимание! Это красной нитью проходит, я акцентирую. Могут принять участие в заседании президиума в случае подачи их ходатайства об этом участии. То есть, первое, адвокат должен был подать... Необходимое условие. Да, подать ходатайство. Необходимое условие участия адвоката в, э, в заседании Заседание. президиума э, кассационной инстанции. Это, подача. Это его личное ходатайство. Да. Также осужденного ходатайства, если он хочет в телевизоре принимать участие ну, посредством телекоммуникационной связи. Вот. И эти ходатайства, соответственно, должны быть удовлетворены этим президиумом. Да? допустить, допустить, так сказать, Это УПК говорит об этом. Далее, это же УПК говорит о чем? Эти нормы. Нормы Кассационного института. Говорит о том, что неявка вот этих лиц, смотри какую-то статью, указанной статье такой-то, то есть адвокатов, осужденных там, прочих, прочих, прочих, не, не препятствует, препятствует рассмотрению без их участия. Даже если их ходарусы были удовлетворены. Но Даже нет. если такие ходатайства были и были удовлетворены, и они были допущены в заседании, но если они вдруг не явились по каким-то там неважным причинам, то это не препятствует дальнейшему рассмотрению. То есть заседание должно было состояться в любом случае. Теперь внимание, вопрос. Указано на наш знакомый адвокат. А повод, поводом что было? Что явилось поводом к наказанию адвоката? Вот, представление заместителя председателя областного суда. Так в адвокатскую палату, что мне было сказано? Адвокат такой-то, негодяй такой-то, сорвал заседание президиума, не явившись. Да, не явившись, а был надлежащим образом уведомлен. Извините, ребята, Вот не надо путать нормы апелляционного института и кассационного. Если в апелляционном институте подзащитный, осужденный допустим, или оправданный, и заявил письменное желание, то есть заявил ходатайство о личном участии в рассмотрении суда апелляционной инстанции, а также его защитника, то тогда явка такого защитника является обязательной. На что приходит уведомление совсем другого содержания, где так четко написано, ссылаясь на норму определенную, что ваша явка, уважаемый адвокат, обязательна. Здесь уведомления безликие были. Вот именно такого информационного, уведомительного характера. То есть, уважаемый адвокат такой-то, Доносим, доводим до вашего сведения о том-то, что такого-то числа состоится заседание призрива. Между срок, хотите, приходите, хотите, не приходите. Э... Ваше волеизъявление для нас не имеет никакого значения. Да. Наше, наше дело вас уведомить, информируйте, все, а дальше ваше дело. Решайте сами. Вот. Ну что, значит, адвокат по определенным причинам не пришел на это заседание и... В планах у него не было явка. И соглашение с доверителями тоже это участие в этом заседании не прописывалось только составление и подача жалобы. Но вдруг прилетает птичка от заместителя председательного суда. Очень такая шикарная, со всеми эпитетами, соответственно, что там, не зря на то-то, -то, на то-то, -то, на то-то, такое-то -то, негодяй. Сорвал! Негодный! Красной нити. сорвал! Негодник не пришел! Слышь, сорвал тем самым заседание. Как сорвал? Я отлично считаю норму, да читайте у свой. Адвокат, наоборот, соблю четко все процессуальные нормы, которые прописаны в статье 12. Ссылочка, да? Итак... Сорвал-то Если... кто? Сорвал-то это заседание сам Президиум, ну не явился адвокат, ну и проводи это заседание президиума без него. Никто Ни... тебе не препятствует. Не Никто и ничто тебе да. не препятствует. Не срывайте это заседание, они от... отложили на другую дату. И вместе с уведомлением еще и малявочку вот эту представление. Да. Поводы и основания Президиума понятны. Вот, по сути дела, между строк читай. А вот теперь... Надоел уже этот адвокат. А вот Давайте-ка его уже накажем. А, а и вот внимание, теперь. и внимание. Но не их право наказывать адвоката. Адвокаты адвоката наказывают свои же. Да, и внимание, вопрос. А почему они-то наказали? И внимание, вопрос. Посылается бумажка, а в ответ-то какая бумажка дается? Да вы знаете, он нам тоже надоел. Вот и все. Накажем. Успокоились, накажем. Формальный повод. Неуважение к суду. А в чем он выразился? А вот с вот в моем понимании неуважение, неуважение. В моем понимании уважение это понятие взаимное. Да, во-первых, во-первых. Это уважать можно только того, кто тебя уважает. Конечно, конечно. Но незаметно, что нас уважают та сторона. Ну да ладно, мы это тоже... Уважать уваж... уважать, давай, давай. уважать можно только достойного уважения человека. Из уважения ради, из уважения ради мы не будем сейчас об этом говорить, вот, я понимаю так, неуважение к суду может проявиться в какой форме, вот судебное заседание идет, судья отводит твой вопрос, допустим, обосновано вот, обоснованно, либо необоснованно но отводит, а, а ты, ты начинаешь, да, а ты разразился, а ты начинаешь уставлять зубы, повышать голос, в привлекание с судьей вступил, оба, вот это неуважение, ну, согласен? Алексей, видимо, вот это тоже одна из форм неуважения, просто... Проигнорировать суд это тоже неуважение. Вроде того, что э, ты бы мил человек, хоть, хоть позвони, скажи, что я не приду. Спасибо за приглашение. Чтобы, да, спасибо за приглашение, что я, я не приглашение. Да, что это не уведомление, а, а приглашение? Ну, на пир. Вот. Это одно. А второе. А как ты думаешь, вот даже не надоел бы им адвокат. Смогли ли наше чиновничество, адвокатское, не отреагировать на? Песнецо заместителя председателя. Это, видишь, это от глубины залегания. Да, нормально, скажу. И таким образом, что... Вот Удмуртия, мне кажется, смогла бы ответить надлежащим образом. Удмуртия ⁇ это родина Калашникова. Крепкого человека. Крепкие орешки. Слушай, слушай, слушай, слушай. Давай резюмировать уже. Таким образом, нормы вот этого... Да я даже подзаконным актом его назвать не могу. Кодекс профессиональной этики адвоката. Это, это локальная норма? Вот локальная норма, но по которой могут тебя взвинтить. Вполне не локально, а реально, да? Ты понимаешь, я так понял, вот эти вот судейские адвокатские сообщества, я говорю, судейство это свое, местное адвокаты. Адвокаты судят адвоката где-то. Угу. Они их могут толковать в разные стороны. Но чем они от наших старших братьев судейских отличаются в таком случае? Ты понимаешь, ведь решение же принимает комиссия, а комиссия, особенно когда дело идет речь о тайном голосовании, это уже, понимаешь, это уже размыто. Это вот как арестовывает следователь, точнее задерживает следователь, а, арестовывает суд, а прокурор поддерживает ходатайство, а прокурор, э, ой, а судья арестовывает, да? Это, это вот когда размажешь раз, э, кусок масла по, по всему бутерброду, э, тогда вроде бы каждый, никто ни за что не отвечает. Так же и здесь. Э, каждый адвокат в отдельности, вот, э, в, тот, кто сидит в комиссии, в комиссии там ведь не только в дисциплинарной, там ведь не только адвокаты. Самое прикольное, что в этой комиссии сидит да. все... И судья того самого областного суда. Да, да, вот я, я про что и говорю. Тут обеспечивается ведь большинством голосов, а все остальное это ведь, эм, как сказать, искусство собирания комиссий. Наивысшая инстанция, судебная инстанция региона, пишет о срыве судебного заседания и такое ощущение, что они совершенно не заглядывали в ПК. А зачем им это? Они знают его. Или Они считают, что его знают. А ты попробуй на том же президиуме <с свои <с доводы переслить. Тебе скажут, не устраивайте нам тут ликбез, мы закон знаем. Да. Ах. До скорой встречи, обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. До встречи.